Всем привет! В этом видео мы начинаем делать гидроизоляцию пола душевой кабины, устанавливаем трап слива и начинаем прокладывать теплый пол. Подронили угу. вот, трубу. Легко вот. ее вставить. Все. Можно вставлять трубу. Итак, мы купили трап. Вот такой вот. Выбрали его просто на маркетплейсе, вот и сейчас мы будем его устанавливать и ставить гидроизоляцию вот этой вот штуки это как называется Слива. слив, да, в душевой помощь нужна Может, Пошел. Там есть какая-то резинка, уплотнитель, да? Да. Давай подержу это часть. Все, пошел. Прошел, да? да. Вот. Личненько. У нас ровно 17 грам. Ага, прям супер получилось. Все, да? вот так вот вставляется здесь. Перед здесь этим мы там сделали болгатый. Подрезали. Там, вот. Давайте покажу, что получилось. Хорошо. Вроде хорошо получилось. Там уже будем смотреть на практике. Потому что делаем это первый раз. Мы не профессионалы, но учимся, смотрим видео других пользователей. Сами знаем из жизни, делали ремонт. Да, ну сейчас попробуем там угу. пробовать. Посмотрим, что это такое, потом скажем, какое у него качество в виде эксперимента. Так, это у нас специальное волокно. Как оно называется, не помнишь? Геотекстиль. Геотекстиль, да? Да, возьмем геотекстиль, кусочек. Отрежем. И, Угу. Не так вот все нужно в жизни уметь. Такой кусочек просто маленький, да? Не вразумительный. Чтобы лег. А размеры его? Вот, нам нужно обязательно, чтобы лег вот так вот и сюда под низ. Uh -huh. под трубу они а маленький размер может побольше нет, нет, нет, нет все yeah. нормально здесь он ляжет под трубу полностью мы его здесь уложим но uh -huh. сейчас с одной стороны промажем uh -huh. гидроизоляцией. это пока вынимаем вот вот, uh -huh. и... и следующий этап да пяточки оденем вот. не хочется чтобы руки были гидроизоляции. Выключи, промазать. Так, открыли. Она такая розового цвета. Есть розовая, есть голубая. Думали, брали голубую. Оказалось, розовая. Нормально. А количество ее сколько промазать? Ну, такая, чтобы тряпка пропиталась. Ну еще потом со второй стороны. Потом, вот это. Ну это там, наверное, туда отнесется. Да. На этом. Сперва здесь. Вот такие. А, так. так красиво. Получается. Все, теперь маляки современные. Берем. Искусство. И там сейчас, сейчас можно подкладывать идем. везде. Вот она у нас таким образом. Таким, да? Подложишь? Подальше. Для чего мы это делаем это раствор что он такой как цемент Нет, это именно гидроизолирует чтобы влага не проникала а угу. геотекстиль он просто более угу. такой даже если будет подвижно или угу. крепким он потом застынет да? Да да. Uh -huh. смотрим что будет дальше ну, вот этой гидроизоляцией мы будем все поверхности промазывать даже за эти границы, я думала только по тряпочке, да? Нет, не можно, а нужно заходить за границы, потому что это же у нас гидравилляция, нужно закрывать все. Угу. Вот. Такой как йогурт в да. это, да. это акриловая. Главное, чтобы она работала. Да? Не так, как у нас в подвале. Поле мучевина. Да, вся будет, вздулась. Кому будет интересно, может... Мы потом посмотреть. расскажем про поле мочевину. Какие у нас были на нее надежды? Да, и, и так все это... Какая во что реклама? это все вылилось? Да, и, и что у нас получилось в нашем подвале? Так, у нас должен быть уклон обязательно. Угу. Поэтому. А, вот. а как понять, где этот уклон? А уклон у нас с вот Сейчас. Вот так вот. Так, будем мерить уклон после этого. У нас тут чуть-чуть мешает. Ну вот, есть э -э, небольшой уклон здесь, а здесь бо дальше больше уклон, это нормально. Так, а как понять, что там уклон? Вот, например, если я первый раз. А ну, здесь э -э, рисочки, вот этот пузырек должен быть между рисочками, вот так вот, если ровно, да? Вот как ровно должно вот быть? Вот так ровно. Ага. А, а. у нас вот, а, да, то есть по посерединке, да, вот, он такой да. должен быть? Тогда значит ровно. <сосчит> тем, кто делает постоянный ремонт, для них это все понятно. А мы на своем опыте знаем, как э, вроде бы простые вещи, да? А как сложно ну, иногда ну, что-то понять, что и как. Чуть -чуть, Покажу наш... не выпирала Ну да, да, Поэтому да. Мы, э, у нас сейчас сделаем. Чтобы был нормальный уклон, мы взяли такую вот ленту перфорированную. И будем притягивать, чтобы наш пузырек, который вы смотрели перед этим, был в серединке и наш уклон был нормальным. где притянуть все-таки все <смех> смотри это да? вот уровень все нормально теперь я покажу где этот пузырек нет, ну пузырек-то вот он, да? Ну да, в стороне, да? В стороне. А я думала, что пузырек может быть посередине, И... где вот эти две линии. Что, а, чтоб... Это если нужно, чтобы ровно было, вот так ага. вот. А нам нужно, чтобы а -а -а. Был уклон обязательно. Нам наоборот нужен уклон, понятно. Все, отлично, до меня дошло. Ну что ж, Дед, не во всем, мы мастера. где-то всегда учимся. Зимови лен, зимой вино Чем больше мы учимся, тем больше знаю. Мы У нас получился уклон. Так, а теперь что будем? Итак, я все-таки переспросила своего мистера Геннадия. Пусть для чайников как для меня. Но я хочу, хотела разобраться, и э, у, э, мы делали уклон для того, чтобы вот здесь вот из трапа. из трапа вода стекала вот сюда. Вот. Поэтому уклон у нас должен быть вот такой вот. Ну, получается, да? Вот такой вот. Из трапа вот сюда мы сделали уклон. А потом у нас будет наоборот должен быть уклон от... Э, Отсюда вот да, от начала. Правильно? До да, нашего на, нашей Это душевой. Уклон И пола. уклон пола будет идти уже туда, к стенке. Ну все, спасибо да. за да. разъяснение. Так, чем у нас дальше? Сейчас мы промажем этот кусочек. Видишь, мы же здесь не заделали ничего. Отдельный еще кусочек мы отрезали. И сейчас его тоже намажем. Да, это тоже целое искусство. В общем-то, да? Mm -hmm. Быть строителем, монтажником, кто-то еще с тобой. Скажи, все, попытаешься в жизни научиться чему-то. Хорошо, что сейчас есть интернет, да, много источников, можно друг другу учиться, пишите свои комментарии, может быть, вы нас чему-то еще научите. У нас еще впереди ванна. У нас еще целый дом впереди. Целый дом впереди, поэтому очень будут нужны ваши советы. Как говорится... Две головы лучше, да? Как у меня есть Одна голова, Одна голова лучше. лучше. А, а 10 или 100 а 10. лучше. Да, поэтому присоединяйтесь к нам. Будем вместе строить наши приютные гнездышки. Надо. потом тоже будет текстилем заделаться Где? вот эта вот вся плоскость она будет заделаться угу. геотекстилем здесь же пол будет вот, плитка будет вот до такого уровня ну, да, потом вот, покажем, пол до сюда будет вот здесь мы приподнимем чуть-чуть угу. хорошо все у нас получилось вот да. так гидроизоляции душевого трапа Завершу. Итак, мы продолжаем гидроизолировать нашу душевую комнату. Вот, и я из геотекстиля 10 где-то 15 сантиметров шириной. вырезала такую большую ленточку для себя. Открываем наш гидроизоляция высокоэластичная полимерная. Мы ее не рекламируем, мы ее взяли первый раз. Потом расскажем что и как было. Так, мой прораб Геннадий сказал мне, что я должна нанести вот сюда, насколько я понимаю. Делаю это первый раз. Вот. Никогда я в жизни этого не делала. Я так понимаю, что я сюда вот должна. Я сейчас немножко покажу. Потом покажу, что получилось. Вот прямо сюда тоже угол. Можно поближе, да, снять. Вот, нанести. Сейчас попробуем. Часть. что делать будем берем эту нашу как ее называют ленточку потому что если у тебя руки не оттуда но ну, будем пробовать чтобы они были оттуда вот делаем вот так чтобы хорошо здесь для чего мы это делаем насколько я понимаю чтобы вода потом в дальнейшем у нас не прошлась правильно через вот эти стыки Правильно делаю или нет? Что я делаю не так? Еще скажите, мистер Геннадий. Это нам расскажут в комментариях. <laughs> ну да, делаем первый раз. Может быть, кто-то скажет, что я что-то делаю не так. Но, насколько я поняла, это нужно делать вот так вот. И потом еще и сверху этой тряпочки тоже вот так вот заделывать все. Все это дело. Ну что потом она застынет. И вот сейчас так я это буду делать, потом покажу, что у меня уже получилось по краю. Итак, я здесь, конечно, сделала, ребята, неправильно. Оказывается, я очень много наложила, такого не должно быть. Вот, то есть сейчас мы будем это все исправлять. Насколько я поняла, оно должно прям просто вот так вот сильно туда прижиматься. И вот этого лишнего я буду потихонечку убирать, вот это лишнее, вот. Вот так вот прижимать какой-то у нас да правильно mm -hmm. я понимаю ну, если что я лишнее наверное вот сюда сделаю сюда. вот и вот так вот убираем потому что лишнего не должно быть ну наверное все-таки удобней было бы на тряпку нести первый раз ну вот и, и, и, и, и, и, и, да ее просто приклеить. Я сейчас так дальше продолжу. Я просто вот так вот возьму, нанесу лучше на тряпочку, а не на стену. Вот. И дальше ее приклею и уже, раз, ну, сделаю. Вот так вот. Потому что все-таки это более, наверное, будет удобнее, чем на стену. Вот. И тогда она, видите, так хорошо размазывается и не будет того, что я сейчас, что у меня произошло. И произошло у меня вот что, что у меня лишнее получилось но тут вот есть какой-то гвоздь или это Само не страшно это... да закроется все я понимаю то есть вот так вот делаю. оказывается если ты не строитель и у тебя это первый раз то возможно такие ошибки ну ничего страшного смотрите что у меня получилось потихонечку вот это все уберу и так дальше пройду. И вам потом покажу. Лишнее набираю, чтобы у меня было тут работа красивая. Вот. Итак, смотрите, я дошла почти до угла. Вот сюда вот, да? И, насколько я поняла, мы сейчас, смотрите, с вами что сделаем. Вот так вот до угла доходим. Вот. Здесь я потом еще... Э, ну, тут сейчас все расправлю. Вот. Потом заверну ткань, вот, сделаю еще сверху сюда немножко, да, сделаю. И теперь, э, что сейчас будет, чтобы понимали, да, я сейчас буду пытаться э, установ... промазывать э, вот эту вот ленту. Как я это буду делать? Я вот здесь внизу, вот здесь, по этому краю, да, нанесу вот столько э, раствора. Потом туда... Просуну, да, потихонечку так буду идти, чтобы было чисто у меня. Просуну, потом залезу вот сюда вниз, да, и э, туда раствор сделаю. И представим, что это там, и там потом рукой внутренне я расправлю и вот эту вот штучку так вот уплотню. Ну, покажу потом сейчас, как это буду делать. И так потихонечку мы пойдем. То есть до половинки. Давайте я немножко. Итак, смотрите, давайте попробуем это сделать. Ну, не получится, значит, впереди. Не надо никогда ничего бояться. Итак, я нанесла, да? Вот. Нет, я нанесла, наверное, получается неправильно. Не в ту сторону я нанесла, правильно? Или в ту сторону тоже должно быть. Ту сторону тоже решил, Обязательно а? это правильно. А, значит, я нанесла правильно. Теперь мы переворачиваем. И я наношу еще и сюда. Правильно? А зачем? Ну, я же буду туда под низ подсовывать. Или я не права? Сейчас мы посмотрим. Смотрите, что я говорю. Ну, с двух сторон я сейчас попробую. Просто проэкспериментируем вместе. Теперь я вот эту вот штуку вот туда. Правильно делаю? Правильно. правильно. Значит, и у нас получится с двух сторон. И там, да, и там. Вот. И потом я так дальше сейчас сюда пойду. Ну, нанесу. Вот тут угол. Вот так, наверное, да, сделаю. Ну, вот. Значит, сейчас я вот этот сделаю так, потом дальше и потом покажу. Вначале угол делаю. Все, все правильно. Итак, у нас тарам. Мы, конечно, чуть не поругались, но мы молодцы потому что мы начали сверлить дырки сейчас покажу вот здесь вот хотели покладывать теплый пол и моя тряпочка благополучно свернулась вот это которую я только что делала это уже повторное наложение так вот кроме этого мы решили что все-таки все должно быть качественно и сейчас мы поставим вот сюда вот стену гипсокартона Нормально, да здесь мы все это сняли вот и все-таки чтобы все было промазано и вот это у нас не промазано когда мы сняли да а это ведь важно тут будет вода которая потом течь поэтому будем переделывать смотрите как мы это будем делать не делайте как мы первый раз у нас первый раз не получилось можно будет это посмотреть и мы решили немножко по-другому сделать. Сделали сейчас короб вот сюда, в стенку. Можно будет сравнить, посмотреть, что у нас было. И сделали под сидушку короб. Вот здесь у нас будет сидушка, где можно будет выться в душевой, спокойненько посидеть, помечтать. В общем, наслаждаться. Надеюсь, когда-то это произойдет. Так вот, мы продолжаем. Что мы делаем? Мы сделали вот здесь, вот нанесли по этой, по этой же технологии. В общем, самое лучшее получилось это просто вот надо взять и нанести на, на этот материал. Это будет и быстрее, и удобнее. Вот. Так, наносим. Я наношу полностью. Теперь я уже немножко это делаю побыстрее. Когда уже получилось несколько штучек, то получилось прикольно можно уже не бояться когда я первый раз это делаю я немножечко боялась так вот ну, а теперь вот сюда вот аккуратненько вот так вот вот и потом я еще раз сейчас сверху вот так хорошо уплотню также вот здесь нанесу потом сделаю вот так вот можно будет посмотреть, сделаю угол. То есть на пол можно побольше всего, да, а на стену лучше в один слой, чтобы потом плитка хорошо легла. Ну, а на пол можно по-разному класть. Тут будет потом пол теплый. Мы будем делать. Ну, вот так вот и продолжаем намазывать спокойненько. А потом я еще пройдусь вот тут, вот сверху. Потом встретимся в конце. Делайте. Я второй раз прохожусь по вот этой штуке Тут у нас вот она вот чтобы не отходила лучше конечно еще рукой придерживать перчатка не страшно вот, все-таки хорошо она так взялось да, получилось в принципе неплохо И сейчас вот так вот пройду Колеги-маляки размажем. Вот глаза боятся, а руки делают. И вот так вот дальше делаем. сейчас сделаем просто наш ну, потом засоткнем будет все красиво ну, лишнее убираем сатар да и только Все, вот так вот у нас пусть будет, да? Вот так вот, чтобы мы что-нибудь... А, ты меня снимаешь? А, отлично! Я думала, ты уже выключил. Вот папарацци у нас есть. Да? Геннадий, папарацци. Еще не сделаны вот эти вот углы. Ага. Видишь, они... они, они мы их потом делаем. Главное все делать с хорошим настроением, да? то там себе ищет, добычу. Ну, в общем-то, посмотрите, какая красота у нас получилась. И что мы сейчас будем делать, как вы думаете? Теплый пол. И это я делаю первый раз. Это о чем говорить? Что никогда не поздно начинать брать в руки шпатель. Вот так ой. Ну, так мы сейчас укладываем провод под теплый пол, чтобы наша сидушка была теплой. Нам пришлось тут еще немножко повозиться с дырочками, которые нужно заранее, конечно, делать. Вот там я показываю, где наш провод теплого пола. Вот, ну. Вроде бы все пока получается. И сейчас мы вот так вот его уложили. Это выглядит вот такая катушка. И вот мы ее сейчас распрямили, просунули через отверстие. Жи. вот такая слюшечка будет у нас с теплым подогревчиком сделанная своими руками да. <laughs> Если вы хотите, делайте. Ничего нет невозможного. Можно начать с третьего раза, как мы сегодня. По несколько раз. Так, значит, мы что сделали? Протянули вот так вот трубы. И сейчас будем вот эту вот трубу протягивать туда. Идет? Вот пошла она. Я толкаю здесь снизу. Да, толкает. Ой, стой, стой, стой. Да, толкает. Верху с другой стороны. Да, чтобы она не перекрутилась. Ага. В общем, работа кипит у нас. О, боже. Стоп, стоп, стоп. О -о, меня, кажется, поймали. На меня поймали. Меня поймали. Маленький такой вот. О -о -о -о. Привет всем что мы делаем я так понимаю что мы сейчас вот сюда да пойдем она почему-то перекрученная у нас вот. и это не знаю ничего нужно развернуть чтобы не было петли давай пробуй я не знаю может не надо получить пусть петля какая-нибудь не, будет нет, петли не должно быть ужас так вот это вот я помню как мы провода делали когда проводили электричество ну сейчас тут вот тоже так вот ну, много, много километров нужно будет провернуть трубы. Очень не торопись. Здесь конечно сложно, главное, чуть трубочки не это, не поломать, потому что реально. Вот. О, ура, а Там можешь расправлять. Да, и там у меня получилось все, что я делала, красиво. Вот, сейчас мне нужно сделать еще красивее, потому что это не делаю, значит это засохнет, и потом мы ничего не сделаем. Ну я вам скажу, а если будет больно, я вам покажу. Ну что, он наш зовет, да? Ну в общем, это как-то так. Кто скажет, что я делаю неправильно, то не без греха. Пускай приезжает, делает. Да. Мы будем всегда только в Ну, в общем, ладно, ребята, смотрите. Все когда-то происходит впервые. Сразу первый секс. <свят> ну, ладно. Видите, все получается. Еще немножко, еще чуть-чуть, и мы завершим. Я, правда, это не знаю, но, наверное, это так. Кто-то скажет, что я не умею, но ничего, мне нравится. Все, как-то так. Ой, ну, ой, счастливый Правильно, нет? Нет, я должна уходить. Жестка у нас там уже заведена с папой где мы где не вообще очень большим мне не очень удобно маленьким не хорошо большим мне не очень получается вот так вот Опа. ты снимаешь что ли ну ты попараться мой. А? еще чуть-чуть сейчас завершено вот так я думаю, что, наверное, лучше вот сделать вот так. Так. Опа. Вот тут у меня что-то не хочет. Но ну, ничего. Я, наверное, маленьким сейчас доделаю. Вот тут такое не очень ровно. Правда, наверное, тут не надо выравнивать, потому что тут это все будет заливаться, ребят. И зачем я это выравниваю? Как вы думаете? Не надо мне ничего выравнивать. Смотрите. Какая прелесть. О -о -о! У меня получилось. <связь> Итак, мы дошли до этапа укладывания трубы теплого пола ПЭТ. ПЭТ, <связь> почему он ПЭТ, я не знаю. <связь> ну, в общем, мы так его назвали, может, не мы. Итак, что у нас будет? Еще раз, кто хочет это понимать, у нас вон там внизу, вот тут одна вообще всю эту трубу, правильно? Внизу левая левая вот левая это уходит ну, в коллектор а вот это вот правая вот она она у нас уходит уже чтобы мы начинаем укладывать. Пет, укладывать петли петли да вот про коллектор я потом покажу мы сейчас начинаем укладывать петли как это делается Просто берется хамуток, которого мы купили мало. То, что тут, конечно, будет очень мало. У нас уже 30 ушло на вот эту вот сетку, которую мы тоже закрепляли. Ну и расстояние где-то по-разному, да? Нет, расстояние 15 сантиметров между петлями. 15 сантиметров. Мне кажется, даже 20, ну ладно, в общем, 15 сантиметров между петельками. Нет. А их тоже нужно? Нет, можно... петли имеется в виду трубы. Если трубы. А их тоже нужно обрезать? Мы там обрезали. Потом вот эти конечки или нет? Мы все-таки обрезали ножницами. Будем обрезать обязательно. А. Ну давай, я буду обрезать потом такие конечно узенькие совсем маленькие что можно не попасть я пробовала я на сетку делала может это потом а, а там тут мы сейчас еще и намазали интересной жидкостью гидроизоляции да. Тихонечку, потом эта труба будет, наверное, вот здесь, да, где-то. Уберем ее и тихонько делаем дальше. Может придержать тебе немножко и смогу другую сгибать надо, чтобы не сломать. К сожалению, зрение плохое. Да. Это молоденький, наверное, раз-раз быстренько, да? Что-нибудь делают, Хотя не все. Так, надо трубу еще раз Ну все. Хорошо, потом продолжим, покажу. Тонечко укладываем как у нас получается приходится тяжело постоянно вот этот провод он очень скруч... ну, скрученный его надо постоянно раскручивать он очень жесткий ничего ну вот уже сегодня вечер и мы к вечеру уже сделали Какая красота у нас получилась вдвоем с моим мистером Геннадием. Просто супер. На сегодня все. Поддержите наше начинание. Ставьте лайки. Ничего нет невозможного. Как сказал Эйнштейн, двигайся, чтобы сохранять равновесие.